без волнений. Ну, ну, некоторые говорят больше шести. Не все дошли дошло только 16 человек, но еще, наверное, и пополнения были. На самом деле те, кто поступил, из тех, кто поступил, еще меньше. Я надеюсь, что те годы, которые вы здесь провели, тяжелые, может быть, не только в учебе, но тяжелые в материальном отношении для некоторых, не пропадут и даром что вам, те полученные знания, вам и диплом вам пригодится, что вы найдете достойное место в жизни. Ну, надеюсь, что вы приведете из своих детей к нам, родственников, знакомых. Желаю вам всего самого наилучшего. И хочу перейти к самой приятной процедуре. Ну, по крайней мере, я к ней привыкнуть не могу, когда у нас бывают. Почетные гости, но ректор не всегда приезжает и отбирает у меня это, сам вручает, честно говоря, мне это не очень нравится. Сегодня, не знаю, как для вас, а для меня, к счастью, никому нет. Все дипломы, их очень мало, вручать буду сам. Алексей Приглашаю. Спасибо. Ну и еще раз просьба значит, встать анкеты и зайти там что-то в бухгалтерию. Спасибо. Спасибо Спасибо. Спасибо. за то, что, вы, за то, что у нас Офигеть oh, фотографии. Сюда? <laughs> <That's it. laughs>